Глава 15. Как ты читаешь? Сегодняшний день обещает быть особым. Вы полны предчувствий и взволнованы от предвкушения, что ваши надежды вот-вот исполнятся. Руководитель большого производственного предприятия заинтересовался вашей разработкой и всерьез задумался о ее производстве и распространении по всему миру. Вы вдвоем договорились встретиться за завтраком в небольшом уютном ресторане. Вам не доводилось встречаться прежде, и поэтому вы нервно осматриваетесь по сторонам, стараясь определить того, кто собирается притворить вашу мечту в жизнь. Наконец, он появляется, и вы энергично жмете его руку, а затем идете в ресторан и занимаете свои места. Чтобы познакомиться ближе, ваш новый партнер начинает расспрашивать вас о семье, о том, где вы живете, и каковы успехи ваших детей в школе. Разговор с вашим партнером проходит успешно, и когда вы как раз находитесь в стадии обсуждения преимуществ вашего дизайна, вдруг парень позади вас издает такую ужасную отрыжку, что посуда и приборы на вашем столе едва не начинают звенеть. Все дружно оборачиваются, чтобы разглядеть этого совершенно лишенного манер индивида. Помещение наполняется хихиканием и сдержанным смехом в сочетании с опасением и отвращением. Наконец, хозяин ресторана выходит и просит этого человека удалиться, говоря, что такого рода посетители здесь не приветствуются. Самое удивительное, что если бы этот самый человек сидел в китайском ресторане, никто бы в ответ на его поведение и глазом не моргнул. В действительности, хозяин и хозяйка остались бы несколько разочарованными, если бы вы не издали подобных звуков. Также в обычаях китайской культуры считается грубостью, если бы стремились пожать руку тому, кого видите впервые, или если бы вы завели разговор о семейных делах за столом. Это удивительно, насколько одни и те же действия могут по-разному восприниматься, в зависимости от культуры и вашего мировоззрения. И это точно так же верно, когда мы сравниваем две разные культуры царства Божьего и царства сатаны. У христианской веры есть только одно основание — Иисус Христос. Однако, когда мы рассматриваем множество групп, которые применяют имя Иисуса Христа, мы с недоумением обнаруживаем, как много противоречий может существовать на одном и том же основании. Путешествие в Царство Божье включает в себя трансформацию вашей культуры и трансформацию мировоззрения. В предыдущей главе мы уже описали те трудности, которые часто стоят перед нами, когда мы учимся небесному мышлению. Величайшие сложности на христианском пути вращаются вокруг того, как вы воспринимаете Слово Божье, Библию. Мы вышли из мира, в котором все мы были научены достигать и добиваться чего-то, но когда мы перешли в Царство Божье, для нас стало жизненно важным забыть обо всех своих мнениях и позволить Духу Божьему научить нас тому, как нужно читать Слово Божье. К сожалению, очень часто этого не происходит, и именно из-за этого так много противоречий, ересей и разногласий присутствуют в христианской вере и истории. Они проистекают из-за прочтения Библии с использованием принципов «батареечного дерева», вместо использования принципов небес, в основе которых лежат глубокие личные отношения. Иисус говорит об этом в своей беседе с Законником в 10 главе Евангелия от Луки. Законник спросил Иисуса, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Иисус ответил, что написано в Законе, и чтобы углубиться в самую суть проблемы, добавил, как ты читаешь. Иисус не спрашивает, что ты читаешь. Он спрашивает о том, как ты читаешь и как ты толкуешь прочитанное. Вот этот вопрос является ключевым для каждого, кто хочет совершить путешествие от земного батареечного заряда к небесным отношениям, как ты читаешь. Вопрос, который законник задал Иисусу, является самым главным из всех на христианском пути. Положение, которое вы занимаете — и люди, в среде которых вы вращаетесь, являются яркими показателями вашей значимости в этом мире. В противоположность этому, всякая личность в Небесном Царстве является Детем Божьим и достойна уважения и почитания. По ходу дискуссии мы замечаем, что законник хочет интерпретировать Писание по старым принципам, а не по новым. Он дает Иисусу правильный ответ, говоря, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус говорит ему в ответ, «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но законник, хотя и понимает, о чем идет речь, все же пробует исказить смысл, вопрошая, «А кто мой ближний?» Смысл Священного Писания прост, но человеческое сердце, находясь под влиянием батареечных идей, делает вид, что это тяжело понять. Оно не желает полностью освободиться от старого и принять новое. Здесь и лежит причина того, почему существует так много безжизненных христиан, которые верят в Царство Божие, но живут по правилам Царства Сатаны. И в результате получают замешательство, разочарование и зло. Все христианство в целом путается в вопросах спасения, поскольку Библия ясно учит, что христианин, облеченный благодатью, будет жить в согласии с десятью заповедями. Однако, очень многие из нас понимают десятисловий в контексте батареечных принципов, мы стараемся исполнить их, чтобы обрести спасение, вместо того, чтобы воспринимать десять заповедей как описание обещанных взаимоотношений, которые должны возникнуть между Богом и Его детьми. Наоборот, и чаще всего, мы имеем множество людей, считающих невозможным исполнить требования закона. И как следствие, они так никогда и не испытывают радости победы во Христе. Но независимо от того, к какой группе вы относитесь, желаете ли вы исполнять или не желаете исполнять, проблема остается все той же. Действия вместо взаимоотношений. Ни одна из этих групп не войдет в Царство Небесное, пока не воспримет десять заповедей в контексте веры, основанной на взаимоотношениях с тем, кто умер за нас. Для той группы, которая избрала позицию неисполнения заповедей и отвергла саму возможность победы на христианском пути, скоро доходит, что «Бог, которому они служат, также не в состоянии ничего сделать». Соединив воедино это течение с повсеместно распространенным желанием получить признание, неудивительно, что мы находим христианских ученых, учителей и верующих, которые отвергают способность Бога создать мир за шесть буквальных дней. Точно так же, как тот законник, который отвечает, что должен любить ближнего и затем спрашивает «А кто мой ближний?». Так и множество ученых сегодня элегантно заявляют, да, мы верим в шестидневное творение, но кто видел, какие это были дни? Безнравственность всегда ищет способы извратить Писание, чтобы оправдать самих себя, верующих во Христа, тем не менее, живущих по законам мира. Так ведь и демоны верят, что Иисус Христос есть Сын Божий, но живут в согласии с миром. Как только личность потеряла доверие к Богу, который может сотворить новое сердце, и научилась задавать хитрые вопросы про то, о чем Библия заявляет прямо и недвусмысленно, становится достаточно легко принять гомосексуальность, как христианскую норму. И при этом отвергнуть разные роли у мужчин и женщин, о чем Библия нам ясно говорит. Такая концепция неприемлема для небесного царства ценность всегда рождается от взаимоотношений, а не от занимаемого положения. Мы могли бы перечислять учения за учением из Библии, которые оказались искаженными только ради того, чтобы соответствовать принципам силы, положения и действия. Но я думаю, что суть дела представлены ясно. Если мы заявили о себе, как о последователях Христа, то тогда мы будем толковать Библию в свете принципов небесного царства, а не того царства, из которого мы все вышли.